Доброго времени суток, с вами Желтый Мужик, серия Микро-Мини-Подсказка. Чистим компьютер, очистка диска. Открываем мой компьютер. Диск с C правой кнопкой. Свойства. Очистка диска. Нажимаем. Компьютер оценивает, что нужно удалить. Предлагает, что удалить. Я делаю вкладки «Все». Отмечаем. Нажимаю «Ок». Подтверждаю файлы «Удалить». Все. Готово. С вами был «Желтый мужик». Чистого вам компьютера.